Лечение бесплодия, нарушение менструального цикла и инфекций. полная УЗИ-диагностика. Современный подход в физиотерапевтическом лечении гинекологических заболеваний на единственном Республике оборудовании. Медицинский центр «Здоровое поколение», город Махачкала, улица Гоголя, 34, напротив глазной больницы. Телефон 78 05